Приветствую, вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. Мы продолжаем прохождение мультиблейда огненным мечом и у нас продолжение выполнения заданий. Потому что я качаю все дальше репутацию, все дальше коплю деньги в своем э, золотом запасе, плюс ожидаю, конечно же, появления своей там, э, катаны, хотел сказать, нет, пока еще катаны здесь не делают. Сабельки, каленый и своего шлема Арме. Но для этого надо подождать, если не ошибаюсь, меньше недели. Так что все очень хорошо. Приезжаем в город. Что тут у нас городской глава скажет? Добрый денечек, добрый. Хочешь пиво доставить? Ну я, в принципе, готов этим заняться. По старой традиции, давай-ка я займусь доставкой пива. Я больше всего уже не занимаюсь торговлей. У меня, конечно, остались некоторые товары, но я их потом все равно где-нибудь сбуду. А больше я торговлей не занимаюсь, потому что мне это уже надоело окончательно. Плюс к тому же... Не забываем о том, что у меня Целая куча денег в моем складе Так скажем И поэтому я больше этим не занимаюсь Мы едем в Ривель, Так, нам надо в Ревель Ну мы снова возвращаемся в Ревель Какого фига мне не сказать заранее, что э, Надо ехать в Ривель, Потому что, ну, блин, офигеть Сколько я потратил времени туда ехать, потом обратно Тут, кстати, разбойник, идите-ка сюда От меня только клинок под ребро получишь Едем к этим разбойникам я в своей черной броне вместе со своей татарской ордой просто иду убивать этих бичуганов чертовых. Давайте, ребята, в атаку убить их всех, убить. Где-то они там впереди. как, к сожалению, не видать. Вон они. Так. Второй выстрел, к сожалению, не попал. Так, убиваем всех. Блин, два попадания. Ёкарный бабай. Вы это видели, да? Два попадания с, -с, -с мушкетом меня не убило. Офигеть. Это жесть. Я думал, я умру, кстати, с двух выстрелов от мушкета. Но я выжил. Вот это вот черный доспех так дает, дает. Я выжил после такого. Ну ладно, мы, в общем-то, захватываем разбойников. Еще которых смогли. И все, можно ехать дальше. А, можно забрать некоторые вещички у них, конечно же. Ну и, в общем-то... Едем в сторону Ревель. Где это у нас? Я уже куда-то завернул, фиг знает куда. Ревель вон находится. Поехали туда. А, так, совсем близко мы уже вот от города. Все, подъезжаем. В кабачок зайдем. Сейчас отдадим пивко. Плюс еще... О, Рамун Работорговец. Ты похож на торговца, только где же твой товар? Да, торговец я самый настоящий. А товар мой особенный. Его приходится кормить и поесть дважды в день. А еще он пытается сбежать, едва отвернешься. Ну, в общем-то, скот, ага, конечно, галерные рабы. Откуда ты берешь своих рабов? Источников хватает. Ну, короче, давай заканчивай со своей болтовней. Так, у меня есть кое-что для тебя, давай посмотрим. Да, у меня для тебя есть бандиты, у меня есть еще всадники, грабители есть для тебя. Кстати, финских аркибузиров мы тоже вам отдадим, забирайте. Стоит приятное вести дело, да, это точно. Ну, в общем-то, хозяин кабака забирает свое пивко, наслаждаетесь здесь. Отношения улучшаются. Ну, я, нет, я не буду, пожалуй, сильно раскидываться деньгами, потому что у меня все-таки 24 тысячи. Они очень быстро уйдут после того, как начнут требовать деньги мои города, да и плюс моя армия начнет требовать бабло. Так что, да, не будем сильно раскидываться ими. Давайте-ка возвращаемся в Псков, куда-нибудь в наши московские земли Московского царства. И здесь тоже сейчас что-нибудь, какие-нибудь задания наберем у московского, точнее у псковского, у псковского городского главы. Но сначала, правда, зайду все равно в местный кабак. Надо еще больше вина налить местным жителям, потому что они меня до сих пор не любят. Пускай хоть относиться станут лучше. Так, давай-ка у тебя работа есть. Один торговец ищет погонщика, чтобы перегнать скот в Краков. Ну хорошо, ладно, я выполню это задание. Вот и ладненько. Да, точно, вот и ладненько. Краков у нас где? Ой, Краков далеко, где-то, да? Да, он очень далеко. Ехать, опять-таки, с этим скотом, блин. Дело не самое интересное, не самое легкое. Так, пока что давайте еще возьмем задание. Медзельский замок. Ну хорошо, по-моему, как раз он там где-то по пути будет мне встретиться. Или нет, он где-то здесь. А, вот он. Ну окей, в принципе, как раз по пути. Поехали дальше. Так, Скотт, давай-ка за мной быстрее следуй. Скотина. Да, это не то, что обос вести, потому что обос все-таки побыстрее будет, чем эти коровы, блин, сраные. Давайте быстрее за мной. Так, въезжаем, Медейский замок. Так, мне надо было вообще письмо передать, зачем я куда-то пошел дальше, не знаю. Конрад, иди ка сюда. Вот твое письмо. Ты рад, я смотрю, да, он, видимо, очень рад. Ладно, поехали дальше в Краков. Краков, Краков, Краков. Блин, тут, кстати, я смотрю, вон осаждают уже крепость татарские опять орды. Интересно, а если они захватят этот замок, я могу его уже потом снова отхватить? Да, снова такая будет угарная вещь, что я возьму, перехвачу просто вражеский замок. И у меня еще одна будет территория. То есть у меня уже будет три, грубо говоря, поселения, которые я смогу контролировать. И получается, это хорошие доходы. Это будет очень классно. Это будет очень классно. Ну, сейчас мы узнаем, произойдет ли это на самом деле, или это просто, как сказать, устрашение от татарского ханства. Они могут, в принципе, даже и особо ничего не захватывать. Так, там скрут мои особенно поддержит, а то их могут атаковать, я так понимаю. Или что с ними могут сделать. Тут какие-то опять дезертири мне попались. Идите отсюда нафиг. Мне надо в Краков попасть. Так, давай-ка, скотина, заезжай в Краков, отлично, пастушья работа выполнена. Так, а тут Михал вообще ценится, я хотел бы их продать, потому что уже доносовые вожу. Да, они тут ценятся, также можно водку сюда забыть, все продам, все абсолютно продам, что мне не надо. Вот эти весь мусор тоже вам отдаю, забирайте. Ну, а что у вас можно купить, хотя пока не надо, у меня пиво дофига, народ, я смотрю, нормально так выпивает. Так, поехали обратно, куда-то, наверное, в русские земли. Кто-нибудь всков, наверное, на я так понимаю. Потому что мне же еще надо задание сдать, я еще до сих пор не сдал. Ну, а медийский замок до сих пор под осадой. Непонятно, что там творится, то ли там драка идет. Да, там, кстати, битва идет. И они захватили медийский замок. Ой, блин, конечно, ржать, ребята. Так, ну давайте, да-да-да. Налоги, налоги, налоги. Медильский замок захватили, но там людей, кстати, не так уж и мало, да. То есть не надо так прям. Думать, что можно легко напасть. Не получится нам легко напасть. Ладно, пока что поговорим с местными еще князьями. Ревель, ну хорошо, мне он как раз по дороге. Ревель, поехали туда. Едем в Ревель. Заезжаем в Ревель. Тут у нас как раз-таки единственный только наш генерал. Арвид Виттенберг. иди сюда. Наслышан о твоих подвигах. Ну я да, я знаю, что я там супер человек, супермен. Супер сай саймен саймен Супермен, поэтому... Да, ты прав, я немножко известен в, этом, в, этих, в этих местах. Давайте-ка наберу, кстати, может быть, до мушкетёров, потому что если я собираюсь нападать, то надо какую-то армию хоть иметь. А, и поехали в сторону Нарвы, хотя нет, в сторону Пулацк, Пскова. Псков, точно, я же там задание выполнял. Оттуда мне сказали задание выполнить. Так что городской голова, давай-ка мне свою награду. Улучшается настроение еще местными жителями. Мы еще. Да, теперь да нечего делать. Хорошо. А, так, нет. Давай-ка мне, может быть, еще работу. Сопровождение торгового обоза куда? В Ригу. Ну хорошо, я возьму за это задание. А, в чем проблема? Че, я не собираюсь нападать на медсейский замок, вы думаете? Потому что там сейчас находится какой-то еще контингент татарских войск, а мне бы хотелось, чтобы там вообще бы никого не было. Потому что иначе я не смогу захватить этот замок. Так, кстати, еще крепость Дарпата не захватывают. Вот это вы даете, ребята. Вот это вы просто разогнались. Ну, кстати, я бы не против. Вы бы захватываете, захватывайте. Я только за. Еще причем Рига осаждается. Так, о, заказная савля готова. Эрме тоже готова. Так, где ты там, чувак? иди сюда. Да, да, да. Я поведу вас с собой. В общем, задание выполнено. До свидания. Так. Дарпат еще осаждается. А что там в Мидзельском замке тогда? Сначала давайте заедем в этот город. Я хотел бы посетить Кабак, чтобы можно было нанять солдат. Так, наемный пикинер. Хотя, слушайте. Что я думаю? Может быть, я успею даже в Кельбурун вернуться. Забрать свою кат... ну, катану, свою саблю. Арме. Успеть там сделать еще какие-какие дела. Потом заехать в Запорожье. В В Переослав. Там еще дела кое-какие сделать. И, наконец, уже поехать сюда. Мне кажется, я должен успеть. Так, что у нас, кстати, с помощником головы в Переославле? Как там дела-то? А, пока там все уже закончилось, да? Уже найм закончился. Значит, надо кого-то еще нанять. Кашвой атаман готов. Джу Джура готов. Войт, кто это такой? постоянно на беге граждане позабыли о том, что нужно платить подать. Войт сможет освежить их память. Хм, ну, ладно, давай-ка наймем. 1400 не так уж и много, да и к тому же недолго. Хочу построить здание, кстати, тоже надо строить. Я что-то забыл совсем это делать. Конечно, у нас есть банкирский дом, есть подземные ходы. Что это такое? Выводящий из пределового города. Хороший подспорье в обороне. Можно послать надежных людей и напасть на врага с тыла. Я впервые это слышу, я ни разу этого не видел в игре. Интересно. Почему я не видел? Канализации есть у нас, хаос тоже есть. Значит, все у нас есть уже. Отличный город, я смотрю. Надо еще единственное, только людей будет нанимать. Да, войд, надо дождаться. Ладно, тогда едем в сторону пока что Переослава. Да, перестанем выполнять пока задание. Мне нужно вернуться домой. Вернуться домой, чтобы собрать армию, чтобы можно было напасть на кого-нибудь. Ну вот видим, уже Медзельский замок, например, осаждается. Там один сидит отряд еще при этом. Так что не получится заходить так легко в город у меня еще причем персонаж, по-моему, почти прокачался. Да, вот буквально надо еще один отряд каких-нибудь разбойников атаковать. Я там побью парочку бомжей и выиграю. И все, это будет уже достаточно денег. Но вот сейчас давайте преследуем каких-то бомжей. Так, ай-яй-яй-яй, как много денег-то ушло. Преследуем бомжей каких-то. Так, ä, блин, у их проход даже не, не получится догнать. Ай, да, блин Ну да, за ними можно гнаться Короче, через всю карту И поэтому не получится Ай, тогда давайте в Москву заедем Раз уж я в эти земли попал Городскому главе подойду И поговорю насчет миссии У тебя нет особо заданий Торговый босс, хорошо, куда едем а, Едем мы, я не знаю, куда Сейчас узнаем В Варшаву Блин, чё так далеко-то, ё-моё Ребят, куда вас потянуло Варшаву теперь поехали, офигеть Вы чё, вы чё смеетесь? Охренеть, куда мы едем Да, я думаю Мы особо не вернемся обратно За это время не успеем просто навсего Это та жесть Еще причем чем эти опять мудаки очень медленно двигаются О, жесть Так, где у нас Варшава-то хоть? Ёптель-моптель вот, Блин, даже на горизонте не видно Просто жесть какая-то. Где она? Вон она, е, твою мать. Чувствую зря, это задание взялся. Лучше бы эти мудилы пропали бы, и все, и я бы на этом закончил выполнение этой миссии. Тут еще что-то какие-то разбойники бегают, я смотрю. Так, ну ладно, Алексей Трубецкой, может, ты дашь мне задание? Так, деревня Заможья, хорошо. Заможья я сам знаю, я там бывал, так скажем. Мягко говоря. Я там бывал когда-то дам давно Очень дам давно уже, наверное, два года в игре игровых прошло, чтобы я там побывал. Так, ладно, едем в Варшаву, короче. Так где ж вы, ёпперный театр, ребята, сильно не отставайте уж. Капец. Словно дети, они так медленно двигаются, просто жесть какая-то. Толкайте там свои повозки, чертово обозные, сукины дети. Я вас, блин, вести не собираюсь, как... Детей малых. Давайте сами самостоятельно доезжать уже. О, сволочи, что ж вы творите-то? Что ж вы творяете со мною? Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, наконец-то мы доезжаем. Да-да-да. Да... Да блин, доехали уже практически. Чего там, блин, еще боитесь? Уже все. 22 уровень, отлично. Наконец-то мы повышаем свою харизму, повышаем лидерство. Фух, это прекрасно. Сколько у меня теперь отряд? 88 человек. Ну, я ожидал больше я ожидал 90, ну ладно, 88 тоже пойдет. 88 человек можно набирать. Ладно, возвращаемся, давайте-ка в Кильбурун. В мою крепость, любимую. Так... Ну, тут особо никого мы, конечно, трогать не будем. Всякие бомжи, блин, крутятся рядом. Забиваем на них, едем в Кильбрун. Так, да-да-да, я знаю, что там дофига всяких налогов пошло. Приезжаем, мне мои налоги отдали, отлично. Так, что там по поводу моих вообще-то... Моей брони и оружия? Спасибо за заказ. Так назад. Теперь забираем свою броню. Не, ну там больше я ничего пока не буду делать. Давайте-ка с оружием еще разберемся. Возьмем еще, закажем палаш, потому что я хотел испытать потом эти два оружия. Мне надо палаш еще взять, вас э, заказать. Так, ну и я возвращаюсь к себе. Смотрю, что там у меня с имуществом. Так, что армы? Армы получается на 20 аж больше. Вот это жесть. Заказная сабля. Офигеть. Ну да, я палец, конечно, тогда уберу, потому что все же я предпочитаю более лучшее оружие, более сильное. И сабля здесь, конечно, безусловно оказывается в выигрыше. Единственное, такая скорость меньше. Это не играет никакой роли. Так, что там у нас? В Переослав, наверное, сначала заедем, потом уже обратно. Но можно по карте посмотреть, что же там по крепостям. Медельский замок до сих пор пока Кримским ханством владеет. А Рига, похоже, там тоже сейчас будет захвачена запорожцами. Медвейский замок же, видимо, будет остатки пока еще до сих пор у наших крымских друзей. Вот я что предполагаю сделать. Я думаю, что опять-таки разорим деревню Видзы. Ну, конечно же, понятное дело, я разорю ту же самую деревню, что она мне достанется. Хотя можно тогда, наверное, даже и не разорять было бы, да? Проблема в том, что я просто не знаю, что там за войско, я приеду, может быть, а там окажется еще несколько отрядов в Медзельском замке. Тогда, конечно, захват будет очень сложен и, скорее всего, он будет отменен. А может быть и нет, может быть, там окажется, что все великолепно, я просто приеду, а там нету народу, я такой, ого, ого, все забрал. Ну, короче, тут непонятно, что будет на самом деле, так что давайте-ка мы будем готовиться к худшему. Я лучше тогда разорю деревню там, на месте, если что. Если же все окажется там хорошо, значит не получится нас это сделать. Тогда нам придется довольствоваться малым. Так, кстати, что там к центру города? Диздар. Где мои люди? Так, нукер, Хочу забрать новобранцев. Хочу также нанять еще э, нукеров. Хочу еще также асакбеев нанять. Давай-ка мне их побольше. Побольше хороших воинов. Расположить здесь гарнизон. Я так понимаю, у меня самые лучшие воины здесь находятся. Не... В нашем запорожском городе. Так, кстати, у меня еще есть рекруты, которые еще штурмовали этот город. До сих пор они здесь сидят. Их тоже можно взять с собой. Они довольно неплохие в бою. Так, ну а кого еще тут можно взять? Мурзычам был? Точно нет. Так, запорожских стрельцы тоже нет. Ну, из оставшихся больше никого. Я так понимаю. Джабилю, ну нет, тоже нет, <смех> не пойдет. Янычара, ну нет. Кто хорошо будет штормовать, тот не умеет стрелять, поэтому... Давайте-ка посмотрим уже в городе, который у нас под контролем в Переславе, потому что тут, походу, особо таких нет. А, кстати, подождите-ка, куда я поехал? <смех> у меня имущества никакого нет, а я поехал вперед. Ага, далеко я собрался, видимо. Нам нужно пройти еще в каравану сараю, забрать частично свои деньги, положить опять-таки под проценты. Но я заберу опять же где-то, наверное, вот 1100, как до этого я брал. Я возьму побольше, хотя на самом деле сильно много-то не надо да, провести сделку. Нам того хватит, что у меня сейчас имеется, да, 74 тысячи, это вообще это стопроцентно хватит. Так, просто прикол в том, что я хотел бы еще и броню дальше сейчас еще какую-то делать. Для этого нужны деньги. Так, пройти к центру, мастер-бронник. Давай-ка, наверное, шлемы, еще армию одну сделай мне. Это для моих уже спутников. Пускай у меня будет такая прям черная хорошая армия. Тогда надо еще, значит, побольше взять денег с каравана сарая. Давай-ка мне еще выкинь. И заберем тогда... Сколько? Ну вот, давай-ка столько. Еще сверху немного денежек. А, потому что всякое может быть в пути. Я лучше возьму побольше, хотя вообще сейчас мне, да, со всех вот этих деревень еще достанется бабла, как не знаю чего. А, ну значит, тогда можно, в принципе, в переославле оставить какую-то часть денег, какая разница -то? Ну да, чтобы не ехать обратно, я в переославле оставлю. Лещиновка мне еще подкинет бабла, офигеть. И сейчас еще переослав мне подкинет бабла. Ребята, вы меня, конечно, радуете. Так, хочу поговорить насчет развития города. Пока что еще два дня, да, надо. А здание. А, здание у нас все есть. В общем-то, остались только должности. Кстати, в лещиновке тоже надо должности вообще-то. Я что-то забыл совсем. Так, хочу поговорить насчет развития села. Построить здание. Давай-ка тайная комора. Это что? Плох тут хозяину, у которого нет коморы. Ведь налетчики отберутся лишь то, что найдут. А, ну окей, давайте тогда построим. Вообще без проблем. Денег у меня много. Так, на должность кого бы назначить? Сильный сельский мытник. Кто это такой? Свой мытник, да еще и грамотная находка для хозяина. Ну, ладно, я не знаю, кто это такой, но пускай будет такой человек у нас в городе. Минус 30, кстати, у меня... Минус 30 у меня местным населением отношения великолепные, конечно. Так, ладно, переслали, зато у меня все отлично. А, так, с городским главой поговорим. А, ну да, у меня же тут все уже Найм идет, все идет. Тогда надо только лишь народ забрать отсюда. О, клаты гусар у меня здесь есть. У меня также есть и нащары, и натяги. Не тяги точнее. Они а тяги. Так кто это? Какие-то пехотинцы, похоже, что. Ну ладно, мы потом с ними поговорим. Пока что Асакбеев я заберу. Нукеров разовью. Вас тоже немножко можно улучшить. Ну и все. Это моя элитная армия, давайте-ка двигаемся в сторону, сторону Медейского замка. Надеюсь, что мы сможем захватить этот замок. Потому что армия у меня очень хорошая, очень опытная. И одно единственное, что мне может помешать, это только то, что там будет очень большая армия в Медейском замке. И что тут оказывается? Да, здесь очень большая армия. А кстати, тут есть еще Рига, захваченная Запорожской сечью. Ну-ка, а что там по армии? А там по армии все поменьше, но все равно очень много, блин, прямо скажем. Если уедет только разве что Мартын Пушкаренко, тогда все будет отлично. А если нет, тогда мне придется. Блин, кстати, из почки убежали. Я думал, их атаковать бы. Поедем, давайте, туда, наверное, в Салис. И разграбим эту деревню. Ну я попробую, мне просто тут вот интересно, да, я сохранюсь перед этим, потому что хотел бы испытать. Давайте-ка предпримем разграбить. Да, да, да. Хотя, слушайте, давайте, может, не разграбить, а кое-что другое. Тут же можно похитить скот или отдать припасы. Начать грабеж, взять припасы. Да, отношения ухудшаются, но не сильно, так что все отлично. Уезжаем обратно, уезжаем в Ригу теперь. Осадить крепость нет возможности пока, блин. Значит, надо по-любому грабить. Разграбить, короче, деревню. Да. Да-да-да, я знаю, что мы сейчас делаем нехорошие вещи, но ну, а что еще делать, если нам надо по-любому забрать Ригу? Ну, точнее, это я считаю, что надо по-любому забрать Ригу, а на самом деле нет. Ладно, я обокрал местных людей, немножко отношения ухудшились с войсками Запорожскими. А, кстати, подождите, не получится у меня на это сделать точно. Наверное, не получится, но сейчас давайте-ка я украду все, что здесь есть. Не получится сделать, потому что у нас отношения очень хорошие с Руэзским-Запорожским, да. Так что бессмысленно продолжать подобные действия. В общем, поэтому давайте возвращаемся домой. Не получился наш поход. Очень такой хороший поход я подразумевал, но не получился. Ну, можно, в принципе, порой тогда на Сечу, строить поход. Возвращаемся обратно, едем в сторону Сечи. Потому что в Сечи у нас, я думаю, тоже немного войск у татар. Ну, я так предполагаю, по идее, не должно быть очень много войск. С какого фига там бы оказался их много. Потому что все-таки город-то, извините, не их изначально был. А в нем, А в нем, оказывается, войсков больше, чем 400 человек. Великолепно. Немного там людей, совсем немного. Кстати, хотя, хотя можно еще другую версию придумать. Тут потому что крепость Измаила, я смотрю, недавно захватили. Блин, да тут тоже дофигище людей. Вообще, просто море людей. Да, поэтому не выйдет тоже захватить Ну ладно, значит, опа А Казикермен недавно был захвачен, похоже Так В Казикермене, ну, тоже Дофига людей, очень много людей Можно ради прикола Постараться попробовать захватить, но я думаю Это вот только ли, ли, лишь Для прикола, потому что не, не более для того Очень там много людей а, Заставить Отдать при, это, Ну-ка, припасы нам отдают Отношения ухудшаются только с местным властителем, не с именно этим городом. Вот, то есть не именно с этой стороной, а именно только с властителем. Ну, давайте тогда разграбим и сожжем эту деревню. Хотя, вообще, подождите-ка, я отверю полную ерунду. Надо было по-другому поступить. Надо было сначала разграбить деревню типа Ильинцы, потому что она недалеко совершенно. Тут, ну, недалеко ехать. Так что лучше разграбить деревню где-то здесь. Чтобы моя потом деревня, которую я захвачу, она меня не сильно навид... ненавидела. Как сейчас это в Переославле. Да, потому что народ вообще меня просто гнобит. Так, ну что ж, мы разграбляем эту деревню. Забираем тут соль и все добро, которое только я смог найти. Отлично. Отношения у нас ухудшаются с Речью Посполитой. Ну, в общем-то, я добился того, чего хотел. Вопрос в том, сейчас смогу ли я захватить город, потому что... Одно дело разграбить деревню, а другое дело захватить Казикермен. Так, ну, я сейчас, конечно, сохранюсь на другое сохранение, потому что всякое может быть. Я могу потерпеть поражение, могу еще раз потом попробовать. И что мы видим? Возвращается домой. У Ух! <с Victoria> Вы что, это пошутили, что ли? Серьезно? Э -э так. Федор Абухович остался. Ну ладно, я попробую напасть, хотя можно вообще дождаться, пока он там уйдет. Кстати, он реально уходит, он реально куда-то далеко уходит, и это прекрасно. Так, так, так, давай там татарских налетчиков атакуй, чувак, давай, мы осадим город, пока прикол сейчас и захвачу этот город, я буду, конечно, ржать. Так, мы его осадили, осадили, осадили, осадили, сохранюсь еще. Так, так, так, так, так, так, да. Это полная жесть, конечно. Так, ну что ж, начинаем штурм тогда. Посмотрим, что из этого получится. Ну, на самом деле, если будет шальная пуля, я думаю, конечно, перезагружусь. Потому что я, конечно, могу схватить две пули, но этого все равно будет очень достаточно, чтобы меня остановить. Потому что... Эти пули просто могут снять мне очень много хп, и дальше у меня один удар, и я пропал. Так, так, так, так, так, так, так, Сейчас как надо мансить, блин, между этими крепостными укреплениями, чтобы мне не попали из мушкета, блин. Ну все, я уже, в принципе, подобрался. Тоже можно постар... по, по, как сказать, по открытии атаковать. Пускай сначала мое войско заходит, потом уже я взойду. Так, Отлично. Давайте, ребята, за свои земли атакуете. Выбивайте их, этих неверных ублюдков. <с> Как-то же должны мотивировать своих воинов. Пускай будут мотивировать тем, что они воюют, по сути, за свои же земли. Против поляков. Я освободитель просто. атаку. Да, кстати, пробить теперь им сложновато меня саблями. Не то, что раньше, да, ребята? Отлично. Осталось всего парочку врагов. Мы убиваем их всех. И идем наверх, потому что там наверху еще остались защитники. Нужно их всех убить. Всех, всех. Так, кстати, у меня вообще пистолет есть. Причем он довольно точно. Можно попробовать с него убить кого-нибудь. Да, кстати. А, там, туда я не попал. Так. -с. Блин, дружный, дружественный отряд попал Это плохо Ну там все равно мои солдаты живут Да как же ты, блин, выживаешь, сволочь такая Так, так, так, осторожненько, кто-то в меня стреляет Опа А в меня стреляют вот там вот Посредине какие-то войны появились Атакуйте их Блин блин так отлично я выживаю так там что-то лучники какие-то взялись откуда -то. давайте ребята драться до последнего за свою землю деритесь так хорош ну там всего несколько воинов осталось, по-моему. Мы, да, нас гораздо больше. Хотя тут непонятно, на самом-то деле. Так, ну окей, этих я убил. А, там еще откуда-то, да, там еще мушкетеры бегают, я вижу. Такс, такс, такс, такс. 음. Здесь немножко, да, сейвимся, потому что, блин, у меня очень мало хп. Могут даже с одного выстрела, застрелить меня. Блин. Отлично, отлично, отлично, ребята, дорезайте их. Хорош. Так, ну что, последние оставшиеся войны в этой крепости, и мы победим. Хорош. Ну что, я хочу сказать, речь поспалитая. Вспомнила, наверное, свои раны старые, <смех> бывалые, да? Прорезались снова эти раны. И с, новым, с новой силой, да, так сказать, с новым гноем они начали кровоточить. Причем гораздо более кровавые раны появились. Ну, мы победили, причем я потерял совсем немного людей. Всего лишь навсего 12 человек у нас погибло. Очень много, конечно, ранено, но... Погибло вообще никчемное количество воинов. Это прекрасно. Отлично, новый город мой теперь есть. ха ха ха Казикермен ещё мне достался. Просто прекрасно. Давайте-ка я отдам сюда все вещи, которые я нашел. Вообще абсолютно все, потому что... Пускай народ перует, пускай торговцы радуются тому, что я приехал сюда. Просто им продал практически бесплатно товары. Так что все отлично. Так что так. Ну что, на этом, думаю, можно закончить серию. Надеюсь, она вам понравилась. Мы уже такую довольно-таки большую территорию имеем. Дальше у нас еще осталось наверное, Сечь только. И тогда мы уже будем реально властителями этих земель. Ну или, например, крепость Измаил. Ну ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Удачи.